Вроде тепло стало, не буду рисковать, некому вытаскивать здесь. яма серого какая-то из этих кто-то долбился Это место мне знакомо. Ну и чё? Никто не хотел дальше. Да. Да, уж. Вот основные ямки. Ладно, пойдем за инструментом. Ничего. я могу сказать пигматит конечно это хреновый пигматит Ну давай еще кварц Видно в них хорошо. Пигматоид. Пигматоид это не есть червячки кварц кварц кварц где же ты гранаты граната нет граната нет а куб гранатовая сколько образцов я отсюда вытащил да все перекопано стало. как покажешь в интернете так все пипец Пипец. Ну, что поблескивает. Угу. Ну вот гранат, щетка гранатовая. Уже вперед. дурная лизать